привет всем сегодня отличная погода вышел из дома рано утром на небе всего лишь несколько облаков кружим -кружим по району, кружим -кружим. пик пик пик заправиться надо надо поехать сначала заправиться потом ехать дальше наконец-то солнце выглянуло на выходных поэтому можно как-то совместить это дело с прогулкой по городу Мадри. Бой господи. Вот, кстати, появляется указатель уже на Манах. Тут -то появилось уже, собственно говоря, спасение. На 5 километрах будет заправка. меня это очень радует, потому что с таким количеством бензина ездить, конечно же, не прикольно. Хотя в этом что-то есть. Нет, все-таки прикольно. Вот, но не рекомендую. Заправился, хотел взять что-нибудь попить, но передумал. Вспоминая школьные годы, когда нас учили на географии, тому или иному, той или иной вещи, вот. вспомнился такой анекдот. На уроке географии за границей были все, кроме учителя географии погода сегодня очень переменчивая то дождь есть где-то солнце светит в общем где-то лужи где-то мокрая, абсолютно разная погода но надеюсь что меня дождь не застанет в моей прогулке вот я тут немного решил заточить пару пару кадров сейчас засниму пару кадров поближе вот здесь мы когда-то тусили, гуляли, прикалывались с карифанами. Но сейчас все эти карифаны уже работают, зарабатывают деньги, мутят какие-то свои мутки. Да, сизы Сизый летел издалека. Пока что снимаю от руки. Вот, но качество съемки в будущем будет лучше на данный момент снимаю просто потому что хочется снимать поэтому вот беру, снимаю на то качество, которое есть именно так вот и собственно говоря думаю, что это правильно но в позднее время суток это выглядит довольно эффектно Тут замочки оставляют кто-то стаканчик оставил кто-то вот замочки оставляет потом это все конечно же снимается вот но какое-то время еще повисит 17 там год я вижу еще эти замочек парк вот вид сверху переделывают. Да, вот здесь вот я тоже гулял, когда учился. Вот, ну а там магазины у нас магазины магазины. И я направлюсь в другую сторону, в сторону вокзала. Вот. Я Хотел бы побывать на вокзале, потому что я здесь часто бывал на вокзале. Поэтому сейчас туда и направляюсь. Типичная такая вполне городская жизнь. Люди такие типичные городские. Я бы сказал, все по-манхаймовски, если можно так выразиться. Вот, кстати, сейчас зайду в магазинчик, возьму что попить. Сушничок сбить. Я не знаю, насколько у меня действительно получится сбить мой су су су <laughs> сушничок. Сушничок. А, но настроение летнее, поэтому захотелось. Вот даже там что-то плавает внутри. Но я думаю, что так задумано. Ананас с кокосом. С кокосиком ананасик. Хотелось минералки, но я все-таки передумал И решил хлебнуть летнего настроения. Я хлебнул так малек. В общем, очень даже прикольная штука. Чем-то напоминает пинаколаду. Такая тропическая штука. Но сушняк немножко сбил. Поэтому направляюсь снимать дальше. Тройки. Ремонты, карты города, лесопеды, машины, вот. секс-шопы. Это вот вокзал. Я сейчас зайду еще на вокзал, сниму пару коротеньких видосов. Ну и у нас тут море лесопедов припаркованных, такси, автобусы люди поезда то не так поезда то ну вот собственно говоря пожалуйста имейте ввиду что у нас опять какие-то ошибки с расписанием как неудивительно вот отсюда я всегда езду в школу и со школы с этого перо нас 1 до да. Там у нас дальше первый Б. Ага, тут вообще сбой, в общем, какой-то. Поэтому поезда стоят. <свистит> Спустился вниз, и здесь приятно. Не так жарко, прохлада веет. А, запахи очень такие в меру, то есть не заезженно все-таки убираются здесь чисто выхожу на улицу через парадный вход здесь, кстати, есть кафе Stars в центре города, недалеко отсюда оно находится на какой-то башне по-моему, называется Stars вот. и там наверху разливают коктейльчики ну и не только минералку, наверное, тоже разливают вот, и там можно, собственно говоря Посмотреть вечерком на город Манхам, но сегодня не так долго в этом городе. Это у меня такой короткий короткий тестовый приемчик с целью сделать небольшое видео, погулять по городу, совместить приятность с полезным. Понравилась у Чуехи курка, я решил ее заснять. Вот. А иногда, кажется, смотришь на какую-то простую вещь, что-то находишь в ней, что-то такое свое особенная а иногда наоборот смотришь на какую-то очень продвинутую вещь и не понимаешь вообще, что к чему вот вот это может быть легко, какая-то креативная выставка какой-то новомодная инсталляция и называться она может не просто кирпичи в тазике в боксе в... напишите в комментариях как это дело можно назвать, в кузове в... даже не знаю. Или может быть это какое-то творчество, которое называется может называться просто стройка. Ну, то есть просто, просто и понятно. Может называться тяжесть. Да, вот чувствуется, смотришь и чувствуется. Вот от названия тоже многое зависит. Вот сказал тяжесть и сразу почувствовал тяжесть. А может сказать структурированный беспредел, организационный хаос. Я думаю, я слишком много уделяю этому внимания. На самом деле, это просто тройщики оставили. Когда-нибудь потом заберут. Сто процентов заберут, оставить просто не могут. Там наверняка еще на этой резке где-нибудь номер пробит. А вон, кстати, радуга. А вот радугу-то мы не подметили. А -а -а -а. прикольно. Я заканчиваю это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.